Как она соску ловит у нас. Смотрите, хоп, ротиком. Хоп, присосалась. Ой, неправильно, носик себе закрыла. Ой, ты маленькая. Разворачивается такие соску себе в ротик. Кряхтит. Сегодня животик у нее болит, что ли. Все плачет. Приятного аппетита, девочки. Спасибо. На здоровье кушаем. Давно кушать хотите? Mm -hmm. Вот супец заварила я. Опять, как всегда, ложку ставь. Она будет стоять. Все, вкусный получился супик. Мы без супа жить не можем, да? Uh -huh. Да, мы любим суп, да? Uh -huh. Да. Все, ладно, не буду мешать, кушайте. Когда я ем, то глухий нет. Uh -huh. Тарелочку сильно поближе, пожалуйста. А ты чуть подальше. Потому что ты. <къех> Вся в жвачке. Выкинуть обязательно. Все, кушаем. Ладно, кушаем, кушаем. Всё. Короче, к вечеру у нас приехали дедушка с папой. Через день. Через день. Через день неделю их не было. Амина, не нажимай на ягодки. Это черника. Собрали. Так. Из под шашлыков. Сколько там литров? Пять литров. Не нажимай, не нажимай. Смотри, сейчас будешь пятна. Никто у тебя не забирает. Жадина говядина. Чернику показываю. Вот так, уже. Буду варенье варить и морозыку положу. Семечки Девушка там еды своей привез. Девушка. Всем привет, друзья. Сегодня у нас влог начинается с того, что мы работаем в огороде. То есть дед мне помогал. Мой отец Андрей. Там Димки втроем пришли, Даринка с утра со мной, с утра мы здесь. Вот здесь он все убрал, здесь ничего не росло, смородину только. И сейчас пришли у меня Давид, Динара и Амина. И спрашивают, можно ягодки кушать? Смородину беру, я говорю, конечно можно. Вот они кушают у меня вкусные ягодки-то. Белые это смородина, конечно. А -а -а. Да. Вкусные? А -а -а. Кушайте. Очень вкусно. Очень вкусно. Да. Еще с этим Да это вообще колбасу с хлебом наяривают, еще ягоды. Думала, дождь придет. Нету тут Домой домой. А? Домой. А давай пьем. Я... хочу вас. А? Угу. Куда ты ушел-то? Дай посмотреть. Я вас фоткаю, а вы дайте посмотреть. Ну-ка, и кушайте там. Стойте на месте. Случайно сломала мама. Оверчка. Ну ладно, ничего страшного. Их так и рвут, вообще-то. Кушайте, ладно. Только аккуратно, никуда не наступайте. А я пойду воду подключу. У меня еще здесь осталось чуть-чуть. Убрать траву. Там чуть-чуть и на кабачках. Сейчас помидоры залила. Воду надо будет набирать. Пустая бочка. Вот она у нас пустая. Даринка просыпается у нас. Даринка, мандаринка. Ой, привет. Всем говорит, улыбашки делает. Нам сегодня медсестра Тетя Галя звонила и сказала, мы завтра должны прийти на прививку, Дарина. Пойдем на прививочку мы с тобой, да? Мы любим прививки, нам надо прививки ставить. А я вот здесь посадила цукини, кабачки. Вот цукини. Оказывается, очень много цукини у меня получилось нынче. Кабачки. Вот там две штуки тыквы вроде только и все. И это, наверное, третья будет тыква. А здесь все цукини-цукини. И все цукини. Куда мне это? Я... То есть отец мой говорит, на самой зимы можно только на одном цукине прожить, вот. А! Можно палочку собирать. Собирайте, конечно. Пойдет, динал, надо. Здесь надо будет выбирать второго муравушку да. Очень круто. Да? А. <laughs> Платьишки одели, да? Мама. Да. Ты выспалась, Дверь? Амина, о, очень красивая платьишка, звезда. Ты звезда. Я не знаю, папа. я тебе не Да, вы спали все? Да. Ты потом проснулась. А, потом... Да? Еще. а ну ладно, я хорошо. <сих> Мама, да? Еще. И все? Да. Ну, мало Вон в кружку можете собирать. Промыть маленькая. Промыть надо Маленькая. Вот такая. А ты, папа, а вот этот а, думаю, да. Здесь все дед убирал. Баночки от фанты, манты, пепси, у Давида, от хлеба, от всего надо опять мусор убирать. Короче, вот так вот. Осталось чуть-чуть додергать. Но у меня Даринка проснулась, сейчас придется с ней повозиться чуток. Ну там затемнение было, она погремела и опять в лес, в глубокий лес убралась. Этот дождь ушел, не убрался, а ушел. Скажи, ушел у нас дождик, да? Мама, да? Мой. Там не мой бочки-то? Она грязная. Да, не такая а лапуля ты у меня. Лип-лип, да? Аня, Аня, потягушки, вот потягушечки мои. Рубаглазка наша, голубоглазка ты наша. Напила то ли? Она спала что ли? Да. А она водичку включу. Соску дай. Сосульку надо конечно тряпки бунда. ну друзья как я говорила, что у меня Андрей привез э, с моим отцом чернику они мне показали э, по ватсапу, что там есть черника, я говорю соберите так как здесь мне некогда будет собирать. То я не смогу. Они вот собрали каждый по такому ведерку. Ведро вроде... половиной, что ли. Ну, короче, 5 литров есть ягод. Если не больше. Вот. Сейчас я промываю ее. Чернику в воде. Вот эти листья убираю. Мусор всякий. И потом поставлю... Закидаю сахаром. Пускай там оно впитает. все хорошенечко. И потом буду варить пятиминутку. Мне очень нравится. Пятиминутка понравилась. Потому что а, вот варенье у меня клубничное стоит. А ягоды, как вы видите, все хорошо, аккуратно сварены. И м -м, на воды ничего. Абсолютно все в ягодах. Варенье классное. Вот. Пятиминутка мне очень понравилась Раньше я варила по-другому Сейчас мне посоветовали так Так, говорит, лучше Короче, бег живи, бег учись Так что с каждым годом Прибавляем ума Насчет консервации Насчет самоварения всего мне очень интересно вот это все. И заодно огурцы принесла еще на две баночки, трехлитровые засолить. Ставила воду, все закидала по рецепту своему. <coughs> вот они. Это большие огурцы. Видимо, ну, сами знаете, у кого огурцы есть, попадаются, что не замечаешь, и потом они выходят опять по новой, видно. Мне вот... Потому как я солю, моей семье очень нравится. Даже у меня отец говорит, научи мои, говорит. Мадам говорит, солить овцы. Она не умеет, соленые у нее получаются. У меня получается свежая такая, как свежая. Посмотрите, мусором здесь полно. Что, опять играешь ли, Турдинар? <рит> Даринку не разбудите, ладно? Буты <рит> а еще пачутся у меня со своей Покажите обалдеть. С жвачкой. Со жвачкой. <рит> да. Да. Это не вам, это варенье буду делать. Варенье. Да, я знаю, что ты любишь варенье. Ой, не дави только ягодки. Ой, ты запачкаешь, это черника, она потом не стерется. У тебя платьишко красивая. Поняла? Мама сейчас тарелочку положит тебе. Иди. Не надо, не надо обратно кидать, не надо вредничать, иди. Иди туда. Иди у тебя чупа-щуп Вчера он покушали, черный, хорошо. Давай. Иди, маме, не мешай, ладно? Ты же у меня хорошая девочка. Да? Послушная? Да? Галя? А тут сидит. Сидит Не мешай только, ладно? Мама быстренько помоет эту всю черничку. И поставим варенье. Варенье будет нам Потом зимой будем кушать. Еще морозилку положим. Бутылочку одну. Я морозилку положила землянику, клубнику луговую. Мне пишут, я вот показывала видео, клубнику, да? Луговую. Мне пишут, это земляника, не клубника. Ну я-то знаю, что это клубника на самом деле. У меня и земляника и клубника. Положено, когда я буду показывать свою морозилку полную, я покажу, какая земляника и какая клубника. Мыться? Мыться? Да. Мы с потерей волосы? Да. Да? Волосы. да, грязные волосы? Да, да. Ну, Ты вчера помоешься, вечером еще помоешься, ладно? Да, я буду все Хорошо, хорошо Пап, Папе, скажи, пускай сполоснет вас Маме некогда, сейчас ягодки почищу Ладно? Ладно Иди, папе, скажи Маме некогда пока Ты сейчас Да, я мою, чищу мне быть надо. так что черника у нас есть теперь, черничное варенье слава богу черничка есть меня так это обрадовало когда Андрей привезли чернику я им сразу сказала соберите мне черники ладно хоть они меня послушались Молодцы. Мама, как Ну поищи там, я не знаю. Где папа? Не знаю, посмотри там. Где папа? Маш, подвал вышел? Подвал. Подвал вышел? Да. Он сейчас зайдет, значит. И это нам ищи. Да? Я этим. Да-да. Мама, я хочу есть. Сейчас папа зайдет и будешь мыться, ладно? Видишь, у мамы работы много. Мне надо делать это варенье, поставлю, ладно? Смотри, ягодки-то грязные, надо их промыть чистенькой водичкой. Не будет лялька. Хорошо? Что там? Что там? Вот Иди кушай, Сушку, Мама, ещ ⁇ ещ ⁇ Ну, Да. Иди, да. да. Муся. Ладно.